Дорогие мои друзья, всех приветствую на своем канале и в преддверии новогодних праздников, в преддверии нового года хочу хотела, вернее, пожелать вам много всего, но потом передумала, потому что это настолько все индивидуально, и я уверена, что каждый из вас сам себе пожелает и загадает новогоднюю ночь, то что для него наиболее важно. Но одно я хочу все-таки пожелать для всех. Несмотря на то, что этот год был очень-очень необычным, сложным эмоционально для многих. И это, знаете, как такой вулкан, проснувшийся вулкан, с которым мы столкнулись один на один. И, конечно, в жизни все проходит. И это тоже когда-нибудь пройдет, вопрос времени. Всем я хочу пожелать... Удача. Удача ⁇ это, для меня, мне кажется, это самое главное в жизни каждого из нас. В Титанике, я думаю, все смотрели, и на Титанике было очень много богатых людей. Большая часть тех, кто путешествовал на этом корабле, это все-таки были люди из высшего общества. Но удачными мне оказалась какая-то малая часть людей. Поэтому, друзья, каждому из вас удачи, удачи, удачи и только удачи. Например, для нашей семьи этот год был невероятным для большого количества встреч, новых знакомых. Ну, вы сами следили за нами, видели, какие глобальные перемены в нашей жизни произошли. Я на все сто процентов уверена, что все, что с нами происходило в этом году, это сто кармические события, которые просто должны были произойти, от них никуда мы бы не спрятались. Не знаю, стоит ли перечислять всех людей, которые нам помогали. Я, наверное, ну, может быть, кого-то забуду, обижу, но помогало очень большое количество людей. Спасибо огромное Ракель, которая протянула нам руку помощи. Вот неожиданно так она как-то появилась, как золотая рыбка, непонятно откуда, с какого чата. Где-то мы оставляли какие-то... Вопрос писали в чатах, да, куда нам все-таки поехать, и вот эта Ракель, она просто вот сто процентов золотая рыбка, спасибо огромное Юлечке Садовской, которая проживает в Морбе. мы ее вообще лично не знаем, это блогер, на которую я подписана, смотрю ее, и этот человек, не зная нас, нам дал невероятно нужную информацию по поводу того, куда нам стоит ехать, потому что мы были в такой неопределенности, мы не знали, мы вроде как бы рассчитывали на город Валенсию, потому что мы были там и знали. Но сказать, что мы влюбились в этот город вот три года назад, когда мы там побывали, нет. Но из-за того, что мы там уже были, мы как бы направлялись туда. Но благодаря Юле, она расставила все по полочкам, настолько дала четкую, развернутую информацию, что куда и где нам нужно находиться. Спасибо ей огромное. В общем, мы сделали правильные выводы благодаря тому, что она нам рассказала. Спасибо огромное Айдюль, которая была все время с нами, которая сейчас с нами помогает, продолжает нам помогать. Спасибо огромное Патрисию, спасибо огромное замечательной семье Андрею, Сели его жене. У них в этом году родился невероятно чудный, красивый мальчишка, назвали его Николай. И это их первенец. Обязательно встретимся в ближайшее время. Спасибо большое Марии, Иисусу, которые протянули нам руку помощи, которые не дали нам утонуть в какой-то, знаете, неопределенности, тоске, которые были с нами рядом в сложные минуты, когда мы были в таком затуманенном пространстве. Очень рада этим людям в своей жизни. Спасибо огромное Жане, которая сделала просто какой-то прорыв для нас. Огромнейшее спасибо невероятно сильному такому человеку, девушке. Спасибо. Спасибо Альбе за понимание. Спасибо Лауре за понимание. Спасибо Сильве, учителю моих детей, которая очень с огромной любовью приняла их, но ну, здесь, в принципе, всех, ко всем деткам так относятся, но, мне кажется, моих детей окружили просто стопроцентной любовью. Спасибо учителю Яну, Анне, которая затискала его, залюбила, и он с удовольствием бежит в школу. И помимо всех этих знакомств, и еще хочу сказать всем спасибо огромное девочкам, мальчикам из Украины, с которыми мы познакомились уже здесь. Очень много хороших ребят, очень много нужных, полезных встреч. Спасибо Петро, нашему учителю по испанскому языку. И не есть уже с чем сравнивать, потому что мы ходили, записывались на разные курсы. Эти курсы в течение года менялись. Я не знаю, я очень много курсов поменяла от независимых от меня обстоятельств, но Педра был самым крутым учителем. Я очень скучаю, и я уверена, если бы и дальше занятия продолжались, то все было бы вообще вот так вот. Но, к сожалению, он уехал, он уехал в Гранаду, по-моему, в Гранаде. Он сейчас живет с дочкой, со своей семьей. Спасибо встрече с таким талантливым музыкантом Пресинда. Вероятно, классный голос. Спасибо многим девчонкам, которые... Леночка, дочке Алёне, они Черновцов, познакомились до сих пор дружим. Юля, которая здесь находится... Сама с Херсона. мы первую встречу поконфликтовали очень сильно, а сейчас вот так вот, видите, как все закрутилось, что мы дружим и дети наши дружат. Девочкам с Кривого Рога, девочкам с Белой Церкви, девочкам с Киева, всем-всем-всем передаю огромный привет, со всеми рада встрече была в этом году. В Испании отмечают три праздника. Рождество, которое уже прошло. Новый год. Новый год они тоже отмечают. Сейчас вам расскажу, в чем разница между Рождеством и Новым годом. И 6 января отмечают праздник трех королей. Так вот, хочу немножко вам пожаловаться, что настолько сложно многодетным семьям, родителям многодетных семей, потому что на каждый из этих праздников нужно под елочку приносить подарки. Рождество, Новый год и еще праздник Три короля это просто вот пушка какая-то. Каждый ребенок получает в этот праздник по три подарка. Можно, конечно же, сэкономить, потому что легенда гласит, что тот, кто плохо себя вел в этом году, короли могут принести не подарок, а могут принести уголек. Угольки эти продаются в магазинах в большом количестве, что самое интересное. В общем, так немножко вам пожаловалась, потому что для родителей очень-очень сложно, финансово сложно, накладно. Рождество в Испании считается семейным праздником. И в этот вечер, в эту ночь все проводят со своими близкими дома, все собираются за столом накрывают стол с всякими вкусняшками и такая семейная атмосфера. Вот Новый год они празднуют иначе. Они тоже отмечают новогоднюю ночь, у них тоже есть бой курантов, но это более такой тусовочный момент у них. Они, как правило, встречают Новый год со своими друзьями, они могут пойти на площадь, на площади очень много людей, какие-то клубы, рестораны, заведения – и важная фишка в эту новогоднюю ночь, когда бьют куранты, съедать 12 виноградинок. Кстати, эти виноградинки, они продаются уже во всех супермаркетах. Они, кстати, недорого стоят. Тут такая маленькая жестяная баночка консервированных виноградов в количестве 12 штук. И во время боя курантов ты должен съедать каждую виноградинку и загадывать желание. Но если вы не испанец, то лучше не рисковать, потому что даже те, кто живут здесь уже много-много лет, пробовали, говорят, это просто можно подавиться, поперхнуться и все что угодно. Если ты не испанец, не рискуй. Это сделать очень сложно. Но испанцы это делают невероятно умело. А еще в Испании есть... Традиция играть в лотереи Но ну, в лотерею играют по всему миру В Европе я заметила, что играют, наверное, намного больше, чем в нашей стране А перед Новым годом это просто какое-то... Зрелище, необъяснимое для меня, очень много этих лотерейных билетиков продаются, они везде, они везде, они в ресторанах, в барах, они даже их просто носят, вот так вешая, ну человек идет по улице, навешал на себе эти билетики, продает, очередя просто безумный, по 20-30 человек, я сначала не понимала, что это такое, откуда, такое большое количество людей, что там раздают, все стоят покупают лотерейные билетики. На минуточку они стоят очень-очень недешево. 20 евро один билет. Но у них принято на, Новый, на Рождество покупать каждому члену семьи этот лотерейный билет. Они тратят огромные деньги. И что самое интересное, после того, как проходит розыгрыш... Они приходят в бары, в рестораны с очень угрюмыми лицами и друг другу жалуются о том, сколько они много потратили на лотерейные билеты и ничего, к сожалению, не выиграли. Это надо просто все это видеть, это настолько необычно. В общем, у них вот эта вот тема лотереи настолько обсуждаема. Сейчас разыгрывается новая лотерея, детская лотерея. И мы тоже купили билетики, 20 евро стоит один билет, но... Тоже отстояли очередь, 20 человек где-то было, но мы тоже купили, будем пробовать. А с наступающим всех праздниками любите друг друга намного больше, чем любили раньше, цените друг друга намного больше, чем ценили раньше, верьте в лучшее намного сильнее, чем верили вы раньше. У нас все обязательно получится, все обязательно пройдет, обязательно наступят э, мирные, добрые, хорошие времена. Я всех... Очень люблю, искренне вас каждого обнимаю, и пусть каждому в новом году придет удача, обязательно. Всем пока-пока, до скорых встреч, скоро увидимся.